Один из моих возлюбленных братьев в Господе, Ян Башов, когда-то сделал проповедь и выставил ее на YouTube, в которой он говорил, что дьявол всегда хочет погубить чат Божьих и он рассказывал как враг хотел его убить неоднократно. И это действительно так, когда человек приносит урон царству тьмы. Когда человек живет свято, исполняет заповеди Божьи и призывает людей следовать за Иисусом Христом в чистоте и святости, то тогда дьявол будет атаковать такого человека. И в этом я убедился. С того дня, как я начал проповедовать Евангелие чисто, без примесей, то дьявол сразу захотел меня погубить. Через задержимых людей он говорил, что я твою душу никогда не оставлю в покое и что он будет меня атаковать. Он, он всячески меня атаковал, всячески. Он подсылал ко мне лжебратьев, он и сегодня их подсылает ко мне. И что я сегодня хочу рассказать, это о том как Бог спас меня и мою жену 10 сентября этого года. Когда мы с женой поехали ремонтировать задние тормоза, то обычно мы должны были ехать по главной трассе, по шоссе, где ездят машины на большой скорости, но почему-то Господь сказал мне объехать через лес с маленькой скоростью, И именно на этой трассе, если бы мы выехали на эту трассу, то враг бы погубил бы нас. Потому что нам оставалось до трассы где-то метров сто, когда у нас отказали тормоза, у нас даже ручник не работал и мы чудом остались живы. И если бы мы выехали на трассу и поехали бы по трассе где ездят машины с большой скоростью, мы бы погибли. Но Господь Бог сохранил нас и Иисус повел нас другим путем где Он спас нам жизнь. Но что я хочу сказать, что когда вы будете проповедовать истинное Евангелие, когда вы не будете закруглять углы, но когда вы будете говорить истину, то вы будете разрушать царство тьмы. И тогда царь этой тьмы, он будет атаковать вас и он всячески захочет вас погубить, он будет послать к вам лже-братьев, лже, -братьев, лже -сестер которые будут всегда сбивать вас с пути, они будут хотеть это сделать, чтобы вы перестали проповедовать истину, говорить людям правду. И он будет всячески вас губить, но у него ничего не выйдет. Пока Господь держит вас в своих руках, у врага человеческих душ ничего не выйдет вас погубить, и Иисус сильнее врага человеческих душ. Поэтому отдайте свои жизни Богу и следуйте за Иисусом Христом ничего не страшась, ибо Он защитит вас всегда. Да благословит вас Господь наш Иисус.